что мы сейчас видим с точки зрения да, с правовой точки зрения мы видим имитацию законности и эта имитация законности Является на самом деле Формой беспредела Мы говорили, что, Я говорил, что поговорим О беспределе Поскольку уникальное слово не имеет Синонима, потому что произвол Это не есть беспредел Беспредел это более Так сказать, охватывает большие Сферы больший, В большей степени То есть это беззаконие полное Это беззаконие В том числе тех, кто должен этот закон осуществлять, да? тот, кто его должен исполнять. Вот. И умер обвиняемый в госозмене ученый Виктор Кудрявцев, то есть, говорят, очень хороший физик был, видите, его обвинили в том, что он какие-то технологии, которые не являются секретными, передал Бельгийскому институту, ну, то есть написал просто. В переписке им что-то скинул, да? а он не является секретоносителем, а его за измену привлекли. И вот только что, значит, вот пишут, что год и два месяца в Лефортово по абсурдному обвинению, и так далее, и так далее. А вот так ли от сердца он умер? От того, что его там замучили все время? Ну, что его просто отравили, убили? Потому что они должны были какой-то приговор выносить. А какой там приговор? Там нет ничего. То есть, ну, чтобы отматься, чтобы спрятать концы в воду. Я убежден, что они его убили. Я абсолютно убежден. Вот У меня внутреннее устойчивое ощущение, что они его убили просто. Вот. не тем, что они там его мучили, мучили, замучили, а реально убили, понимаете, потому что ну, они с этим делом вперлись очень серьезно, то есть никак они его осудить не могли да и отпускать, он столько времени просидел в тюрьме, они не могли вот такие дела, то есть сейчас я уже сказал еще в начале на родовластие что сейчас э, они делают вид, да, что там кого-то судят. Ну, на самом деле это просто по беспределу они назначают наказание бандиты, которые судят невиновных людей. Вот что происходит. Понимаете, эти бандиты, они э, осудили вот подготовщиков, осудили навальновских, там свидетелей Еговы, э, я не знаю. А, знаете, почему это происходит? вот почему вот эти суки а, судят нас, а? Потому что мы не судим их, вот и все. Вот по этой причине, если бы мы их давно разграбили осудили, все бы это закончилось. Да? Мы им дали возможность. Они играют, они играют в государство, они играют в правосудие, они играют во внешнюю политику. Это преступники, которые играют, они не делают, не занимаются этим, они играют, у них игра такая, понимаете, игра.